Всем доброго времени суток! и сегодня у нас очередная распаковочка и на распаковочке у нас 5 посылок Итак, сегодня у нас на распаковке 5 посылок Все разные Давайте начнем, наверное, с неопознанных, которых я не опознал, что это такое Оцененная вот эту вот посылочку в 2 доллара сколько она шла не знаю весит 50 грамм весит 50 грамм давайте давайте посмотрим что там давайте посмотрим что там О, это какие-то примочки да, это вот такие штучки маленькие, это для ногтей, я так понял клеить на ногти Сейчас давайте мы устроим такие вот они, по-моему, резиновые да, резина клеит на ногти, всякие смайлики снежинки всякая, всякая, всячина вот такая вот, -вот. И много такой вот. это опять же для жены все вот такая вот штучка вот такие вот резиновые наклеечки они клеются на лак я так понял на ногти вот так вот давайте приступим дальше что еще у меня не еще не опознанная вот эта вот посылка оценена на 20 центов весит 60 граммов что такое я не знаю давайте посмотрим что там? Так, вот такая вот непонятно что. Пока сейчас откроем, откроем, узнаем что это. Какое-то сердечко, это Какое сердечко. О, это это духи, это наверное, не духи. Да, это емкость для духов. Смотрите, какая классная. То есть наливаете сюда, откручиваете наливаете сюда духи, парфюм какой-нибудь, туалетную воду, потом закручиваете и спокойно разбрызгиваете и запаковываете. Вот такой вот оригинальный, классный, классная емкость для духов, пластик, пластик, сколько объем, объем не написан, сколько объем, но я думаю миллилитров 10, наверное, не больше. Вот такая вот емкость для духов. Следующая посылка. Давайте приступим к следующей посылке. Посылка оценена в 40 центов. Шла 32 дня. Там масочка. Там масочка. Давайте откроем. Настанем ее. такая вот интересная маска. Карнавальная, я так понял. Да, карнавальная маска. Вот такая вот, такая вот карнавальная маска. Прикольно, не знаю, кто для чего их заказывал, для каких целей. Но маска пришла. Такая маска, что-то типа кружева. Фу, ужасно пахнет каким-то клеем. Ой, кошмар! Ужасно пахнет каким-то клеем. Здесь вот уже торчит ниточка. Не знаю, не буду отрывать. Пускай сами разбираются, сами отрывают все эти ниточки. Дальше у нас вот такая вот посылочка. Твоя посылочка, 24 дня. Оценена она в 1 доллар. Оценена она в 1 доллар. Давайте посмотрим, что у нас здесь. А, а это слитки это вот такая вот куча куча куча куча такая вот слитков Ха -ха. прикольно да это скорее всего не скорее всего заказываю жена потому что ребенок наверное еще не будет такую фигню заказывать заказываю жена вот такая вот куча слитков 3, 4, 5, 6, 7 здесь 10, 10 пар, 10 пар вот таких вот слитков оставляем эти слитки и давайте к последней посылочке последняя вот такая вот большая посылка шла она 25 дней оценена на в два с половиной доллара здесь подушечка подставочка для рук здесь подставочка для рук вот такая вот классная симпатичная подставочка для рук а именно когда наращивают ногти, чтобы можно было положить руку, чтобы не на столе, а вот на такую подушечку. Такая приятненькая на ощупь подушка. Имеет молнию, имеет молнию. Давайте посмотрим, что у нас там. Да, там поролончик. Там застонет поролончик. Можно, если чего, снять, постирать, еще что-нибудь. Ну, хорошие вещи хорошая подставочка можно не только для этого использовать можно еще для чего-нибудь использовать где нужна подставочка вот такая вот красивая и дорогая подставка ну на этом на сегодня все подписывайтесь на канал переходите в группу вконтакте там везде есть ссылки на эти товары также ссылки на товары есть в описании открывайте описание к видео смотрите там все есть на сегодня я с вами прощаюсь до новых встреч! Подписывайтесь на канал! Всем пока!